Опубликованы кадры, освобожденного от армянской оккупации Зангелана, над которым развивается азербайджанский флаг. Быхте нам, салат президент, салат волейбойском мандар, а министр рунула их, межуя дилемче, сангилам шерифа, тровер, аздари, ишкалдар, азадулу мушта. Палхаз, азадут,